Как часто заливать видеоролики на свой канал? Я рекомендую заливать минимум один раз в день. Ваш контент, ваш канал должен обновляться, и YouTube это очень сильно любит, потому что когда вы даете свежий и интересный контент, он может на этом зарабатывать, потому что люди, приходящие смотреть ваш свежий контент, они приносят деньги, смотря рекламу в вашем ролике, и YouTube это выгодно. Если у вас не получается заливать один раз в день свой ролик, заливайте хотя бы два раза раза в неделю, но делайте это с завидной регулярностью. Что это значит? Поставьте себе план, вы заливаете ролик во вторник, допустим, в 12 часов и в четверг в 17 часов. Хотите узнать больше, обратитесь к нам по этим контактам, либо оставьте свои вопросы под этим видео. Приходите, пишите, звоните и дружите, а также подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса».